<смех> что вы пишете залезьте наверх и все вот так будет садитесь и она будет смотреть и вы все время на ней будете сидеть она вас не найдет никогда а потом как будет уходить